Итак, всем здраво, чуваки! я сегодня купил набор Fall Guys Collection Editor, э, да, за 155 рублей. В принципе, я его уже купил, поэтому погнали в игру смотреть, что он из себя представляет. Так вот, мы в игре, сейчас заходим в игру и смотрим, что нам дал этот набор. А именно, что именно он добавил. Как бы да. Боже мой, какой бред, что он дал, что он добавил. Два раза одну и ту же мысль сказал. Ну, допустим. Итак, загрузка. Смотрим, что нам все-таки дал этот набор. Итак, он зачислил 10 тысяч на наш баланс. Дальше. Что он дал? Костюмы. Идем в костюмы и смотрим. У меня есть куча разных костюмов. Э -э -э так. По-моему, это стандарт. А, вот. Необычный костюмы. Можно быть пиратом. А, Возьмем вниз. Также пиратский цвет. А, думаю, пиратский. Вот такой вот. И такой подойдет больше. Мне больше нравится вот такой вот цвет. И тебя добавим. Из эпического у меня есть разные такие костюмчики. А, да. Опа. Мы собрали вот такого вот персонажа. Получается, у нас есть какие-то анимации? Триумф? Что такое? Воу, окей, ладно. Давайте отправимся в магазин и купим что-нибудь. А, мне нравится вот такой вот костюм. Либо же можно сделать брысь. Не, ну по-хорошему мы можем их объединить. Но динозаврик прикольный. Это редко, это обычное. Также есть легендарная. но ну, я думаю, давайте купим сначала велоцираптора. Окей. Мы купили с вами велоцираптора. И давайте посмотрим, как это будет выглядеть. Это у нас вверх, и получается это у нас такой вот чувак. Ух ты ж, ежик, он достаточно прикольный. Воу! Может быть, единорожка? Подожди, мы можем собрать единорожка? Вау! Рисунок? Нет, единорожка будет такой. Вау! Выглядит прикольно. Реально единорожек Ну и давайте, как бы, да, вот такое вот видео. Достаточно короткое, но В принципе, набор из себя представляет 10 тысяч. Ну и разные костюмы. Давайте поимпровизируем тогда. Можно собрать такие ботиночки, но ботиночки вообще ничего не значат. Мне больше нравятся вот пиратки и вот эти вот штаны. Ну, эти штаны подходят с космосом. В принципе, достаточно прикольно. Дальше что у нас есть? Лицо у нас обычное Мороженка. Это прикольно. Да. И цвет прикольный. Как бы да. О, вот это больше подходит. Не знаю, у нас есть разные цвета. Я не знаю, какой больше нравится, но тобой подходит больше вот такой вот цвет. По рисунку подходит больше вот такой вот. Да. А... Что-то у нас есть в таком похожем стиле, да, есть вот такой вот. И низ, я думаю... Ну, в принципе, неплохо. А, напишите ваши пожелания, может, не записывать больше этой игры, или же нет, или же... Записать какую-то другую игру, если вы знаете какие-то такие более-менее дешевые, но прикольные игры, вот как это, просто напишите в комментариях, все, посмотрю, все оценю. А с вами был Улик, всем удачи, всем пока.